На этом видео мы демонстрируем ход одной из очень редко выполняемых операций – редукция ушной раковины. Эта операция показана пациентам с увеличенными горизонтальными или вертикальными параметрами ушной раковины. По намеченной ранее разметке, выполняется сечение сопровидного кожно-хрящевого лоскута. К слову, этот лоскут – может успешно применяться в ринопластике в качестве аутотрансплантата. Затем после широкой отслойки кожи на задней поверхности хряща определяется избыток длины завитка, который ссекается в виде треугольного лоскута. рано зашивается послойно. Края хряща сшиваются в двух местах с помощью постоянной плетеной нити. Ну, а затем выполняется сшивание кожи нейлоновой мононитью 5 нулей. Необходимо тщательно адаптировать края раны, и кожные швы можно будет снять уже спустя 6-7 дней. Ну а спустя 2 месяца приблизительно рубец будет практически незаметным, так как он хорошо прячется в складке завитка. На задней поверхности кожи сшивается в поперечную линию длиной 1,5 см. Проводится заключительное измерение ушной раковины. Произошло заметное уменьшение и увидите результат через 2 месяца.